Добрый день, сегодня 29 декабря 2022 год. Зеркала метагалактики, компания Galaxy, компания виадар Мы находимся в офисе, где установлена конструкция зеркал метагалактики. И вот это вот наша первая Андромеда однослойная конструкция. Высота этой Андромеды 2 метра 60 сантиметров. Вот. Далее мы переходим к новой конструкции, которую мы установили вчера вечером. Это каркасная конструкция. Два слоя, два разных слоя. Внутренний слой, слой для развития экстрасенсорных способностей а, с преобладанием определенных химических добавок и элементов. Вот такая вот конструкция. Высота этой конструкции 2 метра восемьдесят сантиметров. И вот здесь у нас первый посетитель, которому выпало счастье побывать в новой конструкции, самому первому. Я как космонавт-первооткрыватель, я благодарю вас за такую возможность и ощущения были такие, что я на самом деле была как будто в капсуле, и эта капсула, ну, она так вот наклонялась, ну, то есть как вот яйцо как будто, да, такое, и очень быстро произошел. Контакт. Ну, у меня до этого такого вот прям как прямого, да, контакта не было ни с наставниками, ни с кураторами, ни с учителями. А тут как бы и запрос такой был, да, и сразу поступил ответ. И очень долго такой был диалог. И диалог такой, ну вот как по душам. Я на самом деле в таком ну в восторге от всего этого происходящего. Вот. И ну по, по, по, по, сти, ну, как, по времени погружения, да, вот в сам диалог, ну, к концу он был прям такой серьезный. То есть сначала он был такой как бы, ну, даже не знаю, в общем, к концу все было очень серьезно. Видимо, и вопросы какие-то мои серьезные тоже были, и прям так меня прям встряхнули хорошенько. Благодарю с наступающим Новым годом. Здоровья Поздравляю. вам, да. счастья. Да. Всего Конечно. хорошего.